перед началом видео хочу пригласить вас на серверы volvo rp где играет ураган Хакаги. промокод Клак, айпи в описании экзамены бой бля экзамены это вообще на самом деле такая самая ебатория если честно Потому что вот, я экзаменов, на самом деле, больше боялся. У нас вот, я же рассказывал уже много раз историю, как у нас чувака, короче, чувак был, из параллельного класса, он учился в А. а Шабан его звали. А, не знаю, у, короче, кто-то аджик или, короче, ну, такой, нормальный такой пацанчик был, всегда, знаете, борьбой занимался. Пиздец, прикиньте, ему матушка родная, нахуй, на экзамене позвонила и спалила его. Типа, он телефон... Положил себе в карман, блять. Ему мама позвонила. Это вообще самое обидное. Вот, блядь, вот Елена, мне кажется, такая же. бы она бы тоже позвонила. Я сегодня в приехал. Звонит. Я думаю, вот что со мной случится? Я сижу, меня уже спрягут, у меня телефон. -сто десять уведомлений сначала хуячий. Потом звонок. Потом опять 10 э, уведомлений. Сразу, я думаю, бля, я думаю, там, все, я думаю, все, я думаю это, что со мной случится. Я, короче, приехал. Uh, у меня еще Барбара, он на английском, они на английском все разговаривают, и мне тип, короче, помогает и переводит. Я ему объяснил, как меня пострелить. но он все равно, конечно, не так мне нужно постричь, ну ладно. Я думаю, что, короче, по буду ходить, с Криша. Не знаю, когда за собой следишь, как-то приятнее выглядишь. Особенно, когда у меня тут отрастает, мне вообще что-то не очень нравится. Хотел сказать, на букву П, вы поняли, что-то понял, да? Как я списал Матан, Брай, на самом деле, по поводу математики, в девятом классе, у меня была такая ебатория, что я целый год... А, ходил к репетитору только я все нахуй забыл когда я на экзамене вот я, у меня настолько сжалось очко я не буду пиздеть вот я реально не буду пиздеть я когда сел на экзамене я все нахуй забыл я ходил к, а, к репетитору В воскресенье я ходил к репетитору я помню а, ходил занимался мама деньги отдавала и я все нахуй забыл и потом получилась такая ситуация то что я Короче договорился с репетитором То, что я по смс-ке Буду, короче, из туалета ей Скидывать, фоткать задание, А потом обратно в туалет уходить Смотреть телефон, какой ответ Ну, вы поняли, да? Ну, на листочке написал В туалете сфоткал Вот вам, короче, совет, пацаны Если кто-то... Как списать ИГ, Если вообще хотите, чтобы я вам помог Бля, колен начинает. Делайте так Вы идете в туалет фо Фоткаете задание, Находите какого-то кинта да, Находите чувака, который вам поможет вы мне скажете, ну как там, там же телефоны сдают Нихуя, телефон там можно не сдавать Ты просто можешь сказать Нет, я, я сдавать телефон не буду, все Типа у меня нет, нет, я сдавать телефон не буду Просто говорю, у меня телефон с собой нет Ты проходишь, потом ты ждешь Когда уже пройдет минут 30-40 Идешь в туалет И ты с собой запоминаешь какие-то задания На которые ты не знаешь ответ Ты фоткаешь, все своему типу отправляешь Потом через минут 30, еще выходишь в туалет, он тебе дает задание, ты все ставишь, какие тебе правильно нужные ответы, все нахуй. Все так и делается, бля. Эм, заглушки стояли, да хуй знает, не знаю, у вас какие-то, блядь, заглушки, вот это у нас, блядь, вообще такого не, не было. У нас тип один вообще наглый, вот так телефон положил, так списывал. А у меня, смотри, дополнительные предметы, когда я, мне были в девятом классе, это у нас была тестовая хуйня. По-моему, они сейчас тоже никому нахуй не нужны. А у нас, э, короче, это было тестовые экзамены, которые ты можешь даже написать на два. Я, короче, их пришел за 10 минут просто на рандом поставил и съебался. Географию, по-моему, географию я выбрал и биологию, по-моему, да. Я за 10 минут, короче, написал каждый и по съебам побухать полетел нахуй. И все, я тут, я тут день помню. А вот именно математика... И русских, когда мы сдавали, это, конечно, было жестко. Но я ответы нашел, мне повезло. На, на доске, но видите, кому-то как везет. Но самое главное на самом деле общаться с людьми, потому что а, у них же тоже нет такой хуйни, чтобы вас просто глушить, просто хуже вам делать. Главное не наглеть, потому что я знаю, некоторые типы начинают выебываться, блядь, а там, ну. Не надо выебываться, но это, пацаны. Если вы и вот блять, и ничего не знаете, лучше не уебываться. Лучше, блядь, наоборот, с людьми не спорить. А по-русскому я помню ответы просто в туалете нашел, они в туалете валялись ответы Я их подобрал, по какому-то я смог проверить слово, которое я сам знал, я проверил, короче, по типа, ним все ебанулся Но я все равно хуёво написал, на самом деле, у меня тройка еле-еле как, даже то, что я спрашивал, у меня была тройка Я очень сильно тогда переживал, потому что если бы я не знал, год проебывает, у меня бы мама, мне кажется, бы, блядь, уничтожила Но главное, что написал, но я потом все равно этот год, я же вам рассказал, то, что я пошел сначала в техникум за заплатку пошел короче за бабки пошел ну короче я пожалел то что знаете этот техникум он из себя представлял как, что это какой-то йог институт я хуй знаю честно говоря вот я вам отвечаю это там были такие выебоны как будто я учусь в институте как будто я не в техникуме нахожусь а как будто я учусь в институте И я короче оттуда по съемку сразу сделал Ответы за деньги. Ну, ответ за деньги, кстати, на маленькая такая тема. Они могут так сказать, подойти. Вака эта тема же занимается. Мали... На маленький исток? Бра, ну, я вообще бы... Мне на самом деле это не помогло нихуя на маленький исток. Потому что я был обалду, я особо нихуя не знал. А, по математике я мог уравнение запомнить, но в критических ситуациях из моей головы вылетало все. И на экзамене случилось именно это. Критическая ситуация. Когда я начал бояться то, что, ну, пизда рулю.